Всем привет. привет! Мы сегодня будем открывать Свинку Пеппу. Да, и сегодня мы снова едем в машине по делам и открываем вот такую вот Свинку Пеппу. Это такой журнал, который мы будем всю дорогу с Димой читать, смотреть, да? И в подарок нам там положили игрушку. Свинку Пеппу на горке, Дим, да? Ты любишь кататься на горке? Да. Да, и видишь, и свинка Пеппа тоже очень любит кататься на горке. Давай откроем, посмотрим. Вот такой вот веселый иллюстрированный журнал. Даже, Дим, представляешь, там 38 наклеек внутри. Ммм, интересно. Такие вот тут слоненок играет, да -а -а! тигренок, свинюшки. А почему, а почему не вот они, наклейки наши. Будем их куда-нибудь наклеивать. Вот тут истории про свинку Пеппу. Да -а -а! Тут вот викторины, игры. Тут считать вот нужно Мама, Ну давай откроем Диме уж не терпится играть со свинкой Вот мы открыли свинку Пепу Покажи, Дим, как она катается с горки Мама. Вот так она катается с горки Видите, журналы, конечно, уже для детишек Немного постарше Потому что тут нужно вписывать буквы а вот разукрашка в самый раз для нас. Вот нужно разукрасить свинку Пепу, как она тут играет с машинкой. Или кто это? А это Джордж играет. Это играет Джордж. Вот показано, как должна выглядеть а картинка. Сика, И разрисовать ее нужно будет. А это сика, Ой, классно. А вот здесь нужно приклеить наклеечки. Место для наклеек мы нашли. А здесь Ой, классно. Смотри, Дим, сколько у тебя разукрашек. Вот здесь показывают, какими цветами разукрашивать. И вот она тут бесцветная. А это? А вот здесь подсказки у нас. Смотри, Дим, оранжевый, желтый, коричневый, бежевый, розовый. Представляешь, даже подсказки Ещё есть. Все Да. А вот и горка. Видишь, они тут все будут на ней потом кататься по очереди. Песочница, все тут играют. Тут тоже игровая площадка. А, тут нужно найти отличия на картинке. А вот еще наклеечки, Дим. Вот так вот Дима тоже забрался на горку. Да? Очень уж ему понравилось, как Свинка Пеппа скаталась с горки. Ну что, Дим, поехали? Да. Давай журнал. Может, да. Вот так вот, Дима скатился да. с горки. Всем да. спасибо за просмотр. Лайки, Пока, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока, пока. До новых встреч, друзья. Пока. Пока.